1 июня более 500 долгопилчан в возрасте от 13 до 19 лет начали работу в рамках организованной самоправления программы летнего трудоустройства. 281 школьник в возрасте от 13 до 14 лет работает в своей школе. Такая возможность есть у воспитанников 15 городских учебных учреждений. 225 ребят в возрастной группе от 15 до 19 лет трудятся на предприятиях самоправления и в других учреждениях Управление Управлении образованием, Управлении спорта, Далгопилской региональной больницы, Сиалабе-Картошина-Д, ПЖКХ, Далгопил-Сатексма в Далгопилском университете и в других местах. В обеих возрастных категориях были зарезервированы места для ребят из многодетных семей, а также для тех, чьей семье присвоен статус малообеспеченный или малоимущий. Еще 27 подростков от 15 до 19 лет, благодаря финансированию самоуправления, начали работать по программе Государственного агентства занятости. Всего за летние месяцы будет трудоустроено более 1800 декларированных догупился ребят, которые в основном будут работать на уборке и благоустройстве территории у школ, в парках, скверах и в других местах города. Когда камешки убираешь, полешь траву, есть ощущение, что чуть-чуть, но помогаешь городу. Я работаю здесь третий год. Самое ценное и полезное это, конечно же, коммуникация с другими людьми и, конечно желание платить денег. Я считаю, что то, что мы делаем, имеет значение. Например, здесь, на пляже, скоро начнется сезон, и для тех, кто играет в волейбол, важно, чтобы площадка была хорошо подготовлена и не было риска пораниться. Поэтому мы делаем полезную работу. Мне очень нравится, что в этой программе всегда есть возможность поработать на разных местах, смотря куда ты попадешь. То есть я работала и в садике, и в крепости, и на объекте сидела, и вот сейчас вот здесь помогают. То есть это очень много разных возможностей. Ты узнаешь много разных людей, и у тебя даже какие-то возможности на будущее появляется то есть ты знакомишься с ответственными взрослыми людьми которыми если ты можете понравиться может, может кто-то и возьмут тебя там ну, в зависимости от этого да вот ну и конечно деньги Молодежный отдел напоминает, начав работать, молодые люди должны подать свои налоговые книжки работодателю. Сделать это можно электронно, зайдя при помощи интернет-банка электронной подписи в систему ЕДС на сайте vid.gov.lv. В таком случае зарплата на руки будет начисляться с учетом необлагаемого минимума и с применением ставки по доходовому налога с населения в размере 21%, а не 23%. Если это не сделано, переплаченный налог можно будет вернуть в следующем году, подав декларацию о доходах. Результат распределения рабочих мест опубликован на домашней странице молодежного отдела. Несколько дней до начала работы работодатель по телефону связывается с участниками программы трудоустройства, чтобы договориться о подписании трудового договора. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугубевской городской думы.